Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошурин и сегодня я хочу рассказать вам, как удалить фон с фотографии или с какой-нибудь картинки. У меня недавно возникла проблема, я не мог удалить фон. Не знал, как его сделать. Предлагали в фотошопе, но с фотошопом я не очень дружу. Есть канва, но в канве предлагают платно, а мне бы хотелось бесплатно. Итак, я начал искать в интернете, и я нашел очень интересный сайт, где мы с вами сможем удалить фон с картинки. Итак, ближе к делу. Перейдем на этот сайт. Сайт зарубежный. Вот его название. Я не буду ломать язык. У меня с русским-то не очень. Еще и по иностранному как-то надо выговаривать. Итак, ссылочка у меня будет внизу. Мы переходим вот на этот сайт, по ссылочке вы перейдете, и вам надо будет с картинки удалить фон. Что мы делаем? Переходим вот сюда, загрузить картинку. Загружаем вот эту, например, картинку, открыть. И у нас сейчас будет стираться фон. Итак, вот, пожалуйста, каких-то полминуты и фон у нас стерся вот мальчик с волком но уже без всякого фона вы можете здесь скачать эту картинку себе на компьютер и потом пользоваться ею ну давайте еще немножко э, расскажу вам об этом кабинете как здесь пользоваться здесь можно еще редактировать вот зашли сюда можно сделать цвет вот любой цвет, пожалуйста, вот нажимаем. Цвет у нас получается. Вот такой цвет, такой цвет, такой цвет. Переходим опять на фото. Можно вставить всякие пейзажи. Вот видите, я нажал пейзаж, получился. Такой можно сделать. Такой можно сделать. Ну и скачать это все, естественно. Вот так вот можно удалить фон с любой картинки так чтобы вернуть обратно нам надо вот на эту стрелочку нажать вот мы все проходим обратно что мы делали все действия отменяется вот можно увеличить можно уменьшить ну давайте закроем это все вот здесь написано как пользоваться инструменты и есть Цены, платные цены. Но здесь вы бесплатно можете скачать. Платные цены, это уже, я так понял, для профессионалов, кому нужно очень хорошее качество. Вот здесь вы сможете почитать. И, конечно, я вам рекомендую зарегистрироваться. Здесь, если вы собираетесь работать, я просто взял и зарегистрировался через Facebook. Вот нажимаете просто Facebook. Ну, можете и электронную почту, пароль, и пройдете регистрацию. Ну, а если не хотите, можете не регистрироваться. Но я всегда регистрируюсь, потому что как-то и доверие будет ко мне побольше. Ну, на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.